В этом видео я расскажу, как в разделе «Структура отчета» настроить иерархический список. В данный момент у нас отчет формируется по следующим разделам. В начале сценарий в него входит статья оборотов, Статью оборотов – центр финансовой ответственности. В самом отчете мы можем сворачивать разделы, которые в себя включают другие. Чтобы свернуть раздел, нужно нажать на «минус». Он превратится в «плюс» и входящие в данный раздел элементы не будут отображаться. Что делать, если мы хотим, чтобы у нас по ЦФО показывали сценарий и статью оборотов? Для этого нужно поменять ЦФО и сценарий местами. Уровни, которые входят в состав переносимого элемента, дублируются. Поэтому, когда вы хотите изменить иерархию, то нужно вначале перемещать нижний раздел. Когда вы перемещаете нижний раздел на верхний уровень, то тем самым освобождаете его от подчиненности верхнему. В нашем случае будем перемещать ЦФО. Как это сделать? Выделим СФО, зажмем правую кнопку мыши и будем перемещать элемент вверх. Видите? У нас появляется черная рамка, которая показывает уровень, на который вы переносите данный раздел. Если я наведу на статью оборотов, то ничего не изменится. Потому что рамкой подсвечивается тот элемент, под которым будет располагаться передвигаемый в настоящий момент раздел. Мы хотим перенести его на самый верхний уровень. Поэтому мы отпустим кнопку мыши только тогда, когда рамка будет находиться на отчете. Видите? Сейчас раздел ЦФО не включает в себя разделов, поэтому он будет формироваться отдельно. Давайте сохраним наш вариант настроек для отчета, нажав кнопку «Завершить редактирование» и посмотрим, что получилось. Как я и говорила, у нас сформировалось два списка. Первый по сценарию статьи и оборотов, а второй по ЦФО. Помните, задача у нас стояла в разрезе ЦФО смотреть сценарий и статьи оборотов. Возвращаемся в наши настройки. ЦФО мы подняли на верхний уровень. Но чтобы по ЦФО формировались сценарии и статьи оборотов, нужно их опустить на уровне ниже ЦФО. Выделяем сценарий и переносим его вниз до тех пор, пока рамка не выделит ЦФО. Статьи оборотов перенеслись автоматически, потому что были включены в сценарий. Посмотрим, что получилось. Теперь мы можем в разделе ЦФО посмотреть сценарий, а по нему статьи оборотов. Вернем все как было. Сценарий переносим на верхний уровень. Рамка находится на отчете. ЦФО нужно перенести на нижний. То есть под статьей оборотов. Но сейчас ее не видно. Если мы перенесем из не раскрывшегося списка, то по сценарию будет одновременно смотреться и статья оборотов, и ЦФО. Раздел встает в иерархию того, на кого у вас при переносе наводится рамка. Сейчас не будем сохранять наши действия, так как оно ошибочно. Для этого нажмем кнопку отмена, либо закроем окно с помощью крестика в правом верхнем углу. Вносим снова сценарий на верхний уровень, раскрываем его иерархию, нажимаем на плюс слева от сценария, видим раздел «Статья оборотов», переносим цифру на данный раздел. Надеюсь, что данное видео поможет вам легко и непринужденно настраивать иерархию списка. В случае, если у вас возникли вопросы, то вы можете написать их в комментариях под видео.